Всем привет! Сегодня мы будем интегрировать деревянную вставку в кожаный блокнот. У меня есть вот такая вот фанерная заготовочка. И наша задача вставить ее в кожу, вживить. Для этого я вырежу кожу круг по окружности заготовки, чтобы заготовка плотно сидела внутри. Также проделаю отверстия по диаметру заготовки и прошью. Также в этом блокноте Сделано вот такие хлястики на кабурных кнопках. Окно будет на кольцах. Ну вот, пожалуй, все. Можно начинать.